На сегодняшний день большое количество программ имеет функции автоматического отключения компьютера по завершению выполнения поставленной задачи, но не все. Поэтому функция контроля времени может быть востребована в различных ситуациях. К примеру, вам необходимо покинуть свое рабочее место, но на вашем компьютере еще не завершены все процессы, а остановить их выполнение нельзя. В таком случае вы можете установить таймер на определенный промежуток времени по истечению которого система автоматически выключит компьютер. Далее в видео я покажу как это сделать. Начнем с универсального метода, который подойдет для всех версий операционной системы, начиная с Windows 7. С помощью команды shutdown и окна выполнить. Нужно лишь открыть это окно и вписать команду. Чтобы открыть его, нажмите сочетание клавиш Windows плюс R и в открывшемся окне напишите команду shutdown пробел дефис S, пробел, дефис, T и время в секундах, через которые вам нужно его выключить. К примеру, 7200, что равно 2 часам. Далее нажмите клавишу ввод или ОК. После вы увидите на экране компьютера предупреждение Windows о том, что ваш сеанс будет завершен. Работа Windows будет завершена через 120 минут. По истечении указанного времени произойдет закрытие всех программ и компьютер будет выключен. Если диапазон времени отключения не превышает 10 минут 600 секунд, то сообщение будет выведено прямо на рабочий стол. При вводе команды Shutdown ST600 вы увидите такое сообщение. Для включения перезагрузки по истечении определенного времени нужно лишь изменить букву S на R и установить нужное время. Всплывающее сообщение в центре уведомлений покажет вам точное время до перезагрузки компьютера. Для отмены запланированного отключения или перезагрузки нужно ввести команду Shutdown Пробел дефис А, выполнив которую, вы увидите сообщение о том, что выход из системы отменен. Запланированное завершение работы отменено. А если вы планируете постоянно использовать таймер выключения, для удобства можно создать ярлык на рабочем столе. Нажмите здесь правой кнопкой мыши, выберите пункт. «Создать» ярлык в строке «Укажите расположение объекта». Введите ту же команду и нужное вам время, к примеру shutdown st3600, а затем далее, введите имя и нажмите «Готово». На этом процесс создания ярлыка завершен. Ярлык появится на рабочем столе и всякий раз, когда вам потребуется установить таймер, просто запустите его. Для отмены выключения тоже можно создать ярлык соответствующей командой shutdown-a. Ярлыки можете закрепить на панели задач, нажав на нем правой кнопкой мыши и выбрав это, и если вам он больше не нужен на рабочем столе, просто его удалить. Чтобы ярлык был легко узнаваем, можно установить ему соответствующий значок, кликнув по нему правой кнопкой мыши и выбрав свойства, затем перейдите на вкладку ярлык и нажмите кнопку сменить значок, в открывшемся окне выберите один из предложенных или установите свой, нажав обзор и указав путь к нему. Затем нажмите кнопки «Ок» и «Применить». Если потребуется установить другое время, в том же окне «Свойства» в строке «Объект» измените его на нужное. Или же создайте BAT-файл, при запуске которого будет выводиться запрос на установку нужного вам времени, через которое нужно выключить компьютер. Как создать BAT-файл я уже рассказывал в видео о диспетчере задач. ссылка будет в описании. Вписываем туда следующий код и сохраняем файл. При запуске откроется командная строка, где вам нужно будет только ввести нужное время, через которое нужно отключить ПК. Время нужно указывать в секундах и нажать Enter. После вы увидите уведомление, что сеанс будет завершен через указанное время. Еще один метод установить таймер выключения компьютера с помощью планировщика заданий. Для этого нужно открыть окно «Выполнить», нажав сочетание клавиш «Windows R» и в открывшемся окне ввести следующее «Tasks.chd.msc». После нажатия ОК запустится планировщик заданий. В окне планировщика в области «Действия» выберите пункт «Создать простую задачу». Здесь присвойте задачи подходящее имя и нажмите «Далее». В этом окне вы можете выбрать, когда запускать задачу. Если вам нужно настроить, чтобы компьютер выключался ежедневно в указанное время, можете выбрать «Ежедневно» и далее указать точное время выключения. Или выбрать другой из предложенных вариантов. В моем случае я выберу однократно. Здесь нужно указать дату и точное время выключения, после чего нажать «Далее». Здесь должна стоять отметка напротив «Запустить программу». Далее, затем в строке «Программа или сценарий» введите команду shutdown. А в строке «Добавить аргументы» укажите параметр «Defis S». Для подтверждения нажимаем «Далее» и на странице «Сводка» проверьте все введенные параметры и нажмите кнопку «Готово». Для завершения процесса создание задания. В установленное дату и время ваш компьютер выключится автоматически. Это стандартные способы установки таймера выключения компьютера, предлагаемые встроенными приложениями операционной системы Windows, которыми вы всегда можете воспользоваться в случае необходимости. Также существует множество сторонних программ для выключения компьютера в указанное время, но прежде чем скачивать такие программы, проверьте их на вирусы, к примеру, с помощью сервиса VirusTotal, потому как подобных программ может не быть официального сайта для скачивания и в них могут находиться вирусы. Для ссылки с помощью этого сервиса нажмите правой кнопкой мыши по ней выберите копировать далее на сайте VirusTotal вставьте ее в эту строку а затем нажмите проверить или же для удобства можете скачать расширение с этой программой для вашего браузера. У нас на канале есть видео с набором полезных расширений для браузера, ссылка будет в описании. Одной из самых популярных и простых в использовании сторонних утилит для выключения компьютера является программа Switch Off. Скачать ее можно с официального сайта, ссылка тоже будет в описании. Установив и запустив программу. Ее окошко появится в системном трее, кликнув по которому, вам просто нужно будет установить расписание, выбрать дату, время, действие и если нужно, установить оповещение перед выключением. Нажав кнопку запустить, компьютер выключится в установленное время. А на этом все, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр, пока.